Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радагаст, и давненько мы с вами не обсуждали новые ролевые книжки. Ну, то есть старые мы тоже давно не обсуждали, но все-таки бывало. Нет-нет, да и советовал я что-то. А до новых как-то все руки не доходили. И вот буквально пару недель назад, месяца еще не прошло, волшебники, ну то есть в ОТЦ, выпустили новую книгу по пятой версии правил подземелья и драконов. Называется она «Всеобъемлющий котелок Таши». Таша это такой персонаж из Мира Серого Сокола, волшебница, входила она в партию Компании Семерых, в которую также входили знаменитый безумный маг Загиг, ну Гигакс наоборот. Ковбой Мурлинд, ну точнее он не ковбой, а паладин Херониуса, но с револьверы Иллюзионист-алхимик Нолзур, Рейнджер Квал и Барт Хьюарт, остальные уже не так известны. Для всех, кроме самых ярых фанатов Серого Сокола, Таша знаменита ровно двумя вещами: заклинанием неконтролируемый смех Таши, входившим в стандарт с очень давних версий правил, и никем почти никогда не используемым. А также тайная сюжетная ветка о том, что она сошлась там с Владыкой Демонов Граз, там родила от него Юза Злобного, который наворотил дел еще больше, чем вся эта семерка вместе взята. Так или иначе, на обложке нам показывают еще Ташу в полном расцвете сил, в шляпе а-ля Минерва МакГонагл, только помоложе, и с княженцы в руках. Опытный взгляд видавшего вида ролевика идет во всеобъемлющем котелке много вещей, заклинаний и прочих игровых элементов, которые сначала появились в раскопанной аркане. Но сегодня мы как бы сильно в археологию уходить не будем. В книге есть много всего, начиная от советов мастеру, до новых правил для создания персонажей и еще чего. Но сегодня нам нужна только половина одной из глав, посвященная волшебным вещам. Их тоже много, и мы будем их потихоньку проходить по группам. как бы. То есть э, можно выделить отдельно татуировки, отдельно осколки, артефакты и так далее. А сегодня возьмемся за книги. Дополнение это еще раз подчеркну новое, с пылу, с жару. Обзоров там полторы штуки на весь интернет, так что с одной стороны слушайте внимательно и наслаждайтесь эксклюзивчиком, а с другой стороны, если вы тоже уже прочли, то исправляйте, если я где-то чего-то пропустил или не так понял. Книгу я прочел, ну, думается мне внимательно, но потестировать, конечно, ничего из этого еще не успел. Вообще книжки такого толка читать очень полезно, в любом случае, даже если вы не водите по этой системе, даже в самой простецкой, в самой глупой книжке про магию, если читать ее с энтузиазмом, с открытой душой, обязательно найдутся несколько идей, которые вас зацепят и до которых вы бы без этой книжки не додумались, даже если авторы имели в виду совсем не то, что вы там вычитали. По большому счету, какая вам, собственно, разница, что они имели в виду? Они вам зарплату не платят, никаких обязательств у вас для них нет. Итак, волшебные книги. Значит, По базовой версии, что мы имеем за ситуацию вообще вот с волшебными книгами в пятерке? Ничего, в общем-то, особенного. Книга и книга. Просто в нее записываются все заклинания, которыми владеет волшебник. И если с ней что-то случится, то запоминать новые будет неоткуда. Надо будет садиться и писать заново то, что помнишь, а все остальное вообще как бы заново искать, квесты и все такое. Как обычно и, к сожалению, типично для пятой дыны эта идея... Недополирована, тут немножко не, недообъяснено, Поэтому со страниц руководства игрока на нас глядят фразы вроде того, что книга вашего персонажа-волшебника может быть какой угодно. Может выглядеть как угодно. Это может быть книга, обтянутая кожей. А может быть ну, другая книга с золотой обложкой. А может быть и, и, и, еще более другая книга. Вот в двойке, скажем, там было открыто сказано, что это может быть пучок ниток с узелками, вот с узелковым письмом. А это, согласитесь, куда круче, куда более экзотично, чем просто книга с какой-то там другой обложкой. Сразу возникают образы дворфских книжек магии в виде стопок, глиняных табличек, волшебных книг с человека-ящеров, сделанных в виде свитков, папируса и так далее. Да хоть вилами по воде писанных волшебных книг русал. Новое дополнение улучшает правила по книгам магии следующим образом. У нас есть образцы вот в этой книжке написанных. Десяти книжек действительно волшебных. Не просто потому, что там в них пишут схемы заклинаний, а потому что каждая из этих книг настоящая магическая вещь. Она функционирует и как книга заклинаний, и как фокус для использования. Заклинания в ней уже написаны, их там всего несколько штук, подобранных тематически и дающих некоторый такой вот базовый наборчик типичный для той или иной школы Мань. Скажем, вот первая, ну по русскому алфавиту, книга «Азбука ткача сердец». Она относится к школе очарования и содержит поэтому такие заклинания, как антипатия, симпатия, очарование существа, подчинение существа, увлечение, внушение, гипнотический узор, изменение памяти и так далее. Кроме того, в книге есть этакий волшебный аккумулятор, не только в этой, но и вообще. На тройку использований. Каждое утро их число возрастает на 1 d 3 И за каждое использование, либо можно просто взять эту книжку и минуту повтыкать в нее, и заменить одно из запомненных заклинаний на одно из стандартного набора из этой книги. И это для всех книг одинаково, просто наборы разные. А можно сделать что-то особенное. В частности, для азбуки это наложить неудобство на спасбросок в момент использования другого заклинания очарования. То есть вы используете очарование на кого-то, используете вот этот вот пункт какой-то из э, книжки, и э, человек, ну или кто там у вас жертва, кидает не D20 на спасок, а два раза кидает по D20 и выбирает наименьшее из этих чисел. Лично мне способность такая кажется, ну пусть даже и полезная иногда, но какой-то немножко скучноватой, особенно по сравнению с остальными. Вот, скажем, есть алхимический компендий для школы трансмутации. Он позволяет взять любую неволшебную вещь и сделать из нее любую другую тоже неволшебную вещь. Это очень страшное правило для ведущего. Кто его знает, что там выдумает болезненный разум игроков. Но оно весьма заманчивое, оно очень влечет именно вот своей открытостью. Играет вот кто-то у нас, скажем, персонажем, вот идентифицирующим себя именно как эксперт в школе трансмутации. И замечательно получает право иногда использовать такой вот эффект. Альманах души и плоти позволяет выглядеть как нежить в течение 10 минут. Я обязательно, как только получится такая возможность, выдам его как-нибудь какому-нибудь злодею. И дам ему шанс смешаться с толпой и уйти от ответственности, став просто вот одним из легиона зомби. Ну и как бы за 10 минут, если не найдут, то все. Архив астромантии. Это уже не книга, а такая латунная пластинка, разворачивающаяся в сферу. Эту концепцию я себе обязательно украду, меня когда-то уже посетила одна замечательная идея о том, что числовая магия и пророчество это в общем-то одно и то же, ну или может быть одним и тем же, и с тех пор я за одно и то же в Сальвеблюзе это и выдаю успешно. Поэтому эдакий такой нумеролог, который расхаживает по данжену с чертежным циркулем, таким знаете здоровым, как в школе у нас был. Он вполне заслуживает не скучную школу магии, не скучную книгу магии, а целую механически вот раскладывающуюся сферу. А вот способностью этого архива Астромантии, ну, она весьма дурацкая. Там бросить до четверку и добавить или отнять то, что получилось, к или от броска чего-то там, что кто-то недалеко от вас только что совершил. Ну, не знаю, надо, конечно, тестировать. Возможно, до четверки достаточно, чтобы на что-то вот влиять. Но, э, не знаю, от прочтения у меня что-то неодолимого желания попробовать тоже не возникло. Атлас бескрайней дали. Тоже хорошая штука, позволяет потратить э, использование на то, что если в нас влетает атака откуда-то, то можно телепортнуться буквально на 5 или на 10 футов в какую-то сторону и таким образом этой атаки избежать. Если, конечно, уход в сторону помогает, и если это не какой-нибудь там огненный шар в тесной комнате подземелья. Ну, как бы уже, понимаете, вот этот вот, хоть это и микротелепорт, но он гораздо веселее, чем там вот D4 кому-то в колеса вставлять. Гремучий трактат. Единственный виденный мною обзор на, э, на этот самый котелок. Его хвалят как не знаю что, но на самом деле мне лично что-то не очень. Значит, что он делает? Ну, как он работает? На касте заклинания школы взывания, то есть того же огненного шара, скажем, трактат добавляет 2d6 силового удара. Ну и может там кого-то сбить с ног. Сильно? Да, в общем-то неплохо. На любом, ну почти на любом уровне вполне сойдет. А вот стильно ли? Ну такое, не знаю. Двуличная рукопись. Хороша не только способностями, и способности тут как раз так себе. Просто неудобство к спосбоскам от иллюзий. Сколько хороша она своими, своим собственным описанием. То есть, это книга иллюзий, да? волшебная. И она сама по себе неплохая иллюзия. И если ее возьмет почитать человек сторонний, с ней не синхронный то он увидит, открыв ее, не какие-то волшебные загогулины, а только простенький букв... бульварный роман. И, соответственно, положит на место, пройдет дальше. Защитные стихи. Защитная школа, как и следует из названия, с кастом защитного буста позволяет дать цели 2 до 10 лишних хитов. Неплохо, хотя, по-моему, как-то можно было бы покрутить немножко получше. Возможно, можно просто как бы спецэффектами или объяснением немножко это улучшить, но просто так вот сказать, что вот на тебя лишние хиты из-за декламирование стихов. И ходи дальше как хочешь. На меня что-то как бы впечатление не произвел. Кодекс Планозова. Это школа призыва, когда вызываем мы существу какое-то заклинание, Кодекс дает ему одному, то есть даже если вызвали несколько, удобство на бросках атаки в течение первой минуты. Ну тут скорее да, чем нет, хотя я бы добавил тоже спецэффектом там какой-нибудь пылающая клейму на лбу, красные глаза или что-нибудь такое. Хрустальная хроника. Это тоже книга, да не книга. Это такая яркая сфера размером с кулак. То ли лежащая на понтовой витой подставке, то ли левитирующая в ней. Кроме работы в виде фокуса, она дает доступ к двум заговорам. Ну или фокусам, короче, к заклинаниям нулевого уровня. Сообщению, волшебной руке и мысленному осколку. Это новое заклинание, ну такая псионическая атака по сути. А вообще в ней записаны обнаружения мыслей, крепость интеллекта, Телепатическая связь, телекинез, плавающий диск, ну вы уже поняли, да, то есть э, заклинания разных школ, которые объединяет только одно, они похожи на псионику или когда-то к ней относились. Если бы это слово не стеснялись использовать авторы этого дополнения, или если бы псионика была полноценной школой магии, как в циклопах и цитаделях, то хрустальная хроника относилась бы именно к ней. Особая же способность этой хроники ⁇ возможность скостовать одно заклинание без компонентов вообще. Ну там, модкомпоненты дороже сотни золотых все равно нужны, но и без этого вполне нормально такая отдельная э, способность. Бонусом к 10 книгам, по которым мы уже прошлись, могу упомянуть Демономикон Игвилв. Игвилв ⁇ это другое имя той же Таши. И демономикон ее, это книга артефакт, в которой записано множество тайн, связанных с нечистью, с демонами. Это артефакт, то есть баланса там нет и в помине, он забыт и оставлен далеко позади. Но способностей там много, они хорошие, тематичные и сочные и нужные. Скажем, вот пока эта книга у нас, урон от заклинаний против нечисти вы будете наносить максимальный, не кидая. Всякие заклинания школы э, защиты или связывания, если затачивать их на нечисть, они будут автоматически подниматься до 9 уровня. Тоже хорошо. И если негативные способности, это тоже просто замечательно, потому что нечего слишком радоваться, заполучив артефакт. И вот здесь один из демонов, заточенных на страницах демона Микона, пытается захватить власть над владельцем книги. Как всегда с артефактами, для его уничтожения нужен целый квест. Там 6 для уничтожения этой вот, этого демонового икона. 6 владых демонов должны повыдергивать все страницы. После этого остается вот обложка, ее открываем целиком заново. И сквозь нее можно проникнуть на тайный скрытый слой бездны, связанный только с этим артефактом. Там нужно найти посох фраза Урблу, возможно еще и с ним самим как-то потягаться за обладание этим посохом, потому что он чувствует, когда тот э, доступен. Но когда этот посох покидает вот этот скрытый слой бездны, так или иначе, магия демономикона распадается и он становится просто книжицей о демонов. Такие вот 10 книжек можно найти в дополнении всеобъемлющий котелок Таши. В общем и целом я бы сказал, что получилось удачно. Авторы молодцы. Кое-где поспешили немного, можно было бы еще немножко покрутить, подумать до конца, додумать. Но где-то половину вещей вот хоть вот сейчас и сразу вот беги и в игру вставляй. А остальные, в общем-то, ну, выглядит так, что довести до ума, наверняка, тоже можно и не так уж да и сложно. Хотите или нет продолжения? И какого продолжения про всеобъемлющий котелок Таши, или про волшебные книги, или про связь этого котелка с раскопанной арканом или еще чего. Пишите комменты, всегда рад и счастлив их почитать, а пока что позвольте откланяться. С вами был Радагаст. если понравилось, увидимся еще.